Итак, всем доброй ночи, друзья мои. Как я вам и обещала, сегодня дарю вам сильную чистку обнов. В магии слово «обнов» означает обновление судьбы, обновление жизни, открытие дорог. Обычно этим словом обозначают э, как бы обновление человека. Когда человек начинает, ну не с нуля, но, скажем так, по новой, новую страницу, открывается дорога. Если у человека долгое время дела никак не идут, то он может провести этот ритуал обнов. Ритуал обнов можно провести два раза в месяц, если у вас очень трудно идут вообще дела. Никак. Или раз в три месяца. Если время от времени, здравствуйте, нужно обновлять свою энергию. Я вам сказала, что каждый раз, когда я увижу какую-то билли которую собираются дать людям, я дам людям настоящую работу. <косвязь> Начнем. Первое – это черные восковые свечи. Доброй, доброй ночи. Черные восковые свечи. Воск изготавливается из меда, то есть из природных, ну не мед, конечно, соты, но в любом случае медовый сота. Мед берется из миллиона цветков пыльца. Цветы растут из земли. Одним словом, воск – это энергия земли. Поэтому Именно поэтому воск очень важен в магии. Да, что-то полетело, что-то у нас часто летит. Второй момент. Я, кстати, выключу свет, так лучше будет и понятнее. Второй момент. Черный воск. Черный воск особенно обладает силой, особенно силой, и потому часто используется в ритуалах э, сильных ритуалах. Вообще в природе черного цвета не существует. Это соединение всех цветов. Это и есть черный цвет. В природе нет черного цвета. Есть темно-коричневый, бордовый, есть очень Темные цвета, которые мы воспринимаем за черный, вот именно черного цвета нет. Когда в древние, очень древние времена человек соединил все цвета, у него получился черный цвет. То есть черный цвет в себе воплощает все цвета мироздания. Поэтому черный цвет он очень сильный. Именно поэтому надевая черный цвет, когда делают особые ритуалы, черный цвет оберегает. Теперь <клёздный> соль. Дорогие друзья, соль не только втягивает в себя всякую гниль, всякую там, э, скажем, непотребство всякое из продуктов. Продукты же не просто так в соли хранят. А еще кристаллы соли обладают возможностью вытягивать из нас черную энергетику. Черную энергетику они очищают. Именно поэтому мы принимаем ванную с солью. Хотя я много раз это объясняла, но в любом случае объясню еще раз. Далее. Вода. Вода талая. Многие знают, что в древние времена женщины умывались прохладной водой, ледяной водой, либо льдом. Например, Екатерина Великая каждое утро льдом протирала лицо. Талая вода. Чем она отличается от обычной воды? Когда вода замораживается, то вот эти агрессивные частицы атомы воды, они меняют структуру. То есть замораживается вот э, та часть воды, которая особенно сильна в природе, в мироздании. Вода меняет структуру, она э, соединяется воедино вот самая сильная энергетическая часть воды. А потом, когда распадается лед. Вы видели, что прошло, <смех> кстати говоря, вот на четвертой с чем-то к пяти-пятой минуте ближе? Ну да ладно, мы же привыкли, не удивляемся, да? Потом, когда она тает обратно, охлажденная вода, она уже совершенно другого качества. И многие ученые, медики советуют людям, у которых там лишний вес, у которых сердечные там заболевания и так далее, советуют пить талую воду. Как делать талую воду? Очень просто. Ставите в холодильник кастрюлю с водой, вытаскиваете, она растаяла, вот вам талая вода. Почему вошла в привычку вода со льдом? напитки со льдом, не только потому, чтобы сохранить холод, мы так думаем. На самом деле лед, вот эта вся часть, полезная часть воды, полезная энергия воды, которая замораживается и как бы в кубиках сохраняется, эта полезная энергия воды, она помогает лучше осваиваться и еде, и напиткам. Так что да, да, да. Вот морозильная вода, вода, талая вода, она на самом деле улучшает кровообмен и очень помогает людям, у которых сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Обмен веществ улучшает. Люди, которые привыкли, у них привычка есть именно размораживать воду, то есть пить замороженную воду. В детстве мы все время так пили, а потом как-то эта привычка куда-то ушла. И она действительно помогает обмену веществ, улучшает состояние человека. Вот талая вода. И талой водой много ритуалов. Талой водой делалось. В древние времена не было холодильников. Люди оставляли у источников. Люди оставляли еще где-нибудь в холодных там поглибах воду. А потом забирали. Значит, да, структура меняется, но много, очень много объяснений различных вообще а с точки зрения магии. Там соединяются полезные часть, полезная энергия воды, память воды, вся память воды. Знаете, как у молока есть сливки, у воды тоже есть сливки, и они соединяются в лед сразу же. Так вот, потом на эту талу и воду заговаривали. Чаще всего ритуалы на Омоложение делались на талую воду, на оздоровление, от сглаза и прочее прочие от женских болезней на талую воду. Вот это и есть талая вода, которая вам нужна. Третий ингредиент – это мед. Это чистый мед. Из, ну, желательно не магазинный мед, а хороший мед. И четвертое – это купюры. Можете взять деньги наши. Я работаю с долларами. Но начиная с малого до великого, вот смотрите, 1, 10, 100. Можете взять там 10, 100, 500, тысяч как хотите. То есть с малого до великого. И благовоние как знак, э, во-первых, э, как бы отдавание дани, откупи дух, духом. И знак воды. И знак воды потому что часто, ой, воды, извиняюсь, воздуха, часто заговаривали дым, и через дым э, поднимали, то есть желание э, поднималось к богам. Что там за ересь там пишут, кто там? Кто там в лес? Покажи сейчас, выкину, чтобы мне не мешал. Ну ладно, не нашла. Итак, все это раскладываем, и по очереди я вам покажу, что мы будем делать. Во-первых, 13 черных свечей зажигаем, 13 раз читаем. Я, наверное, не прочитаю 13 раз, но посмотрим, насколько хватит у меня силы, и времени. Мне еще нужно вопросы и ответы снять, как обычно снимаем мы по традиции. Интервью ночное давно не снимали, вопросов много накопилось. Итак, через стихию огня все, что есть на человеке, злость, зависть, накопленная черная энергетика, которая мешает ему двигаться вперед, это все сжигается, вместе с воском уходит в соль. После заговаривайте на талую воду, уже талая вода должна восстановить ваше Состояние общее э, оздоровить вас, то есть убрать вот эта э, вода, она внутри вас должна убрать просто в вашем подсознании и в вашем мозгу вот эти все программы, которые вам мешают идти вперед. После чего мед, э, который немножко съедается, как бы принимая сладость жизни теперь, потому что горечь жизни ушла. И оставляется остальное на алтарь богов. Можете поставить фортуне, Далее на деньги, которые усиливают уже денежную силу. То есть понимаете как? Это обновление. Вы обновляете все, скажем так, структуры вашей жизни. Не Недуг душевный, не недуг телесный. Возвращая себе сладость жизни, желание жить. И, естественно... Нет, если просто смотреть, не будет эффекта. Если просто через зеркало на женщину смотреть, она тебе родит ребенка, как ты думаешь? И в конце просто обновляйте денежную силу. То есть поэтому он общий и называется обнов, потому что делается все вместе. Если у вас э, трудности финансовые, такое не проводят. Такое проводят. Такую чистку проводят люди, у которых в принципе... Уже сделано много других чисток, и все нормально в жизни, и они просят и получают. Но иногда чувствуют, что вот как-то вот остановилось, тормознулось. Учтите, как только вы выделя выделяетесь из толпы, как только у вас в жизни начинаются перемены в хорошую сторону, обязательно будет сглаз, обязательно будет зависть, понимаете, со стороны людей. И естественно... Э и это нужно убирать и обновлять по новой свою энергетику. Понимаете, о чем я говорю? То есть считать, что этим обновом вы все уберете в жизни и привлечете финансы, нет. Если у вас уже в принципе неплохо, вот раз и как бы тормознулось, проведите обновите это все, уберите по новой, обновите все этапы вашей жизни. Но до того как Исправить вашу судьбу, делайте другие чистки, не, не менее сильные, но именно целенаправленные на чистку, убирание, открытие дорог и прочее. Я надеюсь, вы меня поняли. Зажигаем свечи. Да, их нужно обмотать черной нитью. Забыл сказать. Зажигаем свечи. И вот здесь много свечей, эффект будет более чем сильный. Ну, не от свечей зависит, просто здесь черный воск и соль, естественно, слова, которые здесь произносятся. Я извиняюсь, пока он горит, я на всякий возьму источник воды, потому что вас учу, сама забываю, обязательно нужно взять источник воды, поскольку всякое может случиться. Это огонь, огонь может быть очень ярый. Чем больше на вас всякого зла, тем сильнее этот источник. Понимаете, вот в чем дело. И по этой причине обязательно берите источник воды, поставьте рядом, на всякий случай. Вот, может дойти до этого пластика, неизвестно, что будет. Итак, начнем. Молча слушаем, я по очередности буду вам объяснять. Ой. Я сейчас подальше поставила, потому что близко не могу, но вам лучше ближе к себе поставить, чтобы это все перешло от вашей энергетики сюда, соль крупная. Тринадцать сил призываю, тринадцать сил соединяю, тринадцать языков пламени зажигаю. Ярый огонь, холодный огонь, пламя пекловая. Очищай меня и обновляй кровь и плоть. Черные свечи воском заплачут. С огня на соль перейдет скверно маята и переполох. Плоть и кровь мою очистит. Обнов сотворит. Соль земли, сила океана, С огнем ярым тебя соединяю, Огнем лихо выжигаю И на соль свожу. Адовые знаки, Людские проклятия, Окормы и опои, Зависть черную, Посылы злобные, Пусть все воедино собирается И через соль очищается. Огонь силой наполняется, Судьба моя обновляется, спасение дверь открывается, Через огонь порча чи чистится, На соль сводится, Что мешает мне жить, То да изводит, в огне горит, Да в соль уходит. Обновись моя кровь и плоть. Обновись моя судьба. Заклинаю, заклинаю. Я вам скажу, опои и окормы, это когда не обязательно, чтобы вас человек кормил и там, там что-то, какие-то проклятия шептал. Это может быть и просто человек, который вас угостил, человек, который налил вам чаю, который вас ненавидит, уже свою часть энергии, энергии вам передал. Иногда человек приглашает, неудобно отказаться. Идешь к ним, они ставят на стол, угощают, приходишь домой и чувствуешь себя хреново. И такое может быть. Это тоже так называется. А, значит, окормы и опои. То есть вся злость людей, все посылы через еду, через слова, через посылы, через желание, через зависть, через что угодно. Если они накопились на вас, они уйдут. Еще раз читаем. Становится очень легко. Очень легко, голова может закружиться, зато выспитесь. Я очень рада, я просто времени нет, но я как-нибудь сниму, может, даже сегодня, если время, найду, опять же, голосовые людей, насколько вот много людей, просто, которые много лет не могли не спать спокойно, не отдохнуть душевно, они действительно расслабились, у них подсознание успокоилось, а это самое главное, когда у человека нет тревоги за завтрашний день, все остальное уже не важно, оно само уже меняется. Тринадцать сил призываю. Тринадцать сил соединяю. Тринадцать языков пламени зажигаю. Ярый огонь, холодный огонь. Пламя пеклывая. Очищай меня и обновляй. Кровь и плоть. Черные свечи воском заплачут. С огня на соль перейдет. Сквер на мои тай переполох. и кровь мою очистит. Обнов сотворит. Соль земли, сила океана, с огнем яром тебя соединяю. Огнем лихо выжигаю и на соль свожу. Адовые знаки, людские проклятия, окормные опои, зависть черную, посылы злобные. Пусть все воедино соберется и через соль очищается. Судьба моя обновляется. Огонь силой наполняется, спасение двери открывается. Через огонь порча чистится, на соль сводится. Что мешает мне жить, то да из, изводит, в огне горит, да, нас, да в соль входит. Обновись моя кровь и плоть, обновись моя судьба. Извиняюсь, немножко ошибаюсь, но внизу напишем, как нужно. Усталость сказывается, очень много дел накопилось. И третий раз читаю, пока оно будет гореть, я остальное покажу, потому что у меня просто времени не будет на это. Тринадцать сил призываю. Тринадцать сил соединяю. Тринадцать языков пламени зажигаю. Ярый огонь, холодный огонь, пламя пеклевая. Очищай меня и обновляй.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 Пусть все воедино собирается и через соль очищается. Огонь силой наполняется, судьба моя обновляется, спасение дверь открывается. Через огонь порча чистится, на соль сводится, что мешает мне жить, да изводит, в огне горит, да в соль уходит. Обновись моя кровь и плоть, обновись моя судьба. Пускай это пока горит, отодвинем назад. И перейдем к следующему моменту ритуала. Берем талую и воду. И читаем на талую воду. Вот так берете ближе. Подводите, естественно, сохраню, хватит писать глупости уже, для чего снимаю, чтобы не сохранять. Берете, подводите близко, вот чтобы ваше дыхание касалось воды. Читайте три раза, после каждого раза, после каждого прочтения пьете глоток. Третий раз читайте полностью, выпиваете воду. Эта вода, я еще раз вам говорю, каждая вода обладает памятью, талая вода тем более. Эта вода после заклинания, она просто будет вас очищать. Изнутри. Очень может быть, что вам захочется кое-куда идти постоянно, но это нормально. Итак. Шел от Ведовской горы, да через лес колдовской, седовласый старец цветой Откуда ты идешь? Иду оттуда, где живой источник. Знаю, куда иду, ведаю, кому иду. А иду я к... Ваше имя, здесь мое. А иду я к Инге, водой талой ее очищаю, святым источником обновляю. Она не с левых, да не с правых, она дитя мироздания. Вода талая обнов творит, очистит кровь, оживит плоть, снимет морок и переполох, разум откроет, уберет туман, с подсознания, вода талая, мне во спасение. Да будет так. Пьем один глоток. Дальше читаем. Шел от ведовской горы да через лес колдовской, Седовласый старец святой, откуда ты идешь? Иду оттуда, где живой источник. Знаю, куда иду, ведаю, кому иду,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 Читаем еще раз. Шел от Видовской горы, да через лес колдовской, влас и старец святой. Откуда ты идешь? Иду оттуда, где живой источник. Знаю, куда иду, ведаю, кому иду. А иду я к Инге. Тут потом ваше имя называть, естественно.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 Истинно так все отложение в сторону берем мед мед берете опять же три раза по чуть-чуть есть вот ложечка вот мед значит вот таким образом читайте на мед такое была жизнь горькая. Стала жизнь сладкая. Мед, сладость судьбы, силами удачи делю. Мне сладость жизни, а духом подношения. Берите сладость, верните роскощу, роскошью. Истинно так. да это сейчас заберу сюда, иначе все вылетится. Съели. Второй раз Была жизнь горькая.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 Свечи агрессивные, они быстро сжигают заж э, все, что есть вокруг. Понимаете, почему говорю? Рядом держите воду. Это, дорогие друзья, отнесите, поставьте на алтарь богов, а лучше на алтарь фортуны. А если у вас нет алтаря, поставьте на подоконник. На три дня, а потом можете вылить, потому что вся сладость меда, вся эта сила меда, она уйдет. И все, она уже не нужна. Я с вашего позволения отнесу и продолжу остальной ритуал. Чуть-чуть осталось. Ähm> Некоторые спрашивают, а он там муха попала и так далее. Это уже проблема мухи. Вас это не касается. Попал, не попала, через три дня выкидываете. Все, муха попала, значит, сама себя отдала э, в этот подношение. Теперь зажигаем благовоние, но зажигаем не от этих э, свечей. Потому что эти свечи, там уже собрана вся эта порча, она растаяла, ушла. Отсюда ничего зажигать не нужно. До конца нужно зажечь. Я вам скажу, куда еще отнести потом это все. Конечно, как кровь. Кровь же обнов творит. Вы можете зажечь другую свечу, для того, чтобы легче было благовоние зажигать. не так удобно. Потому что с этого огня не стоит. Этот огонь очищающий, и он порченый. Я же вам сказала, я буду... Вы дура или как? Я рано. Назовите мое имя. Вот называю. Вы дура рано или как? Сейчас секунду. Ой, Фух. нет варенье не можно, нет нельзя. Аллергия, значит не ешьте. Просто говорите, там ложку облизните и обратно. Тут должен быть мед, природный мед, больше ничего. И эта свеча уже не нужна. Итак, дорогие друзья, зажигаем благовоние, которое тоже отнесем на алтарь богов или на алтарь фортуны. После. Итак, берем деньги в руки. читаем с малого до великого. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот таким образом перетасовываем. Чуть-чуть отодвину. Извиняйте. Видите, сколько.. Сколько зависи на мне никак не хочет этот огонь сдохнуть. Вот, теперь смотрите. Я ушла. Благость пришла. Как деньги идут от малого до великого, так и мое добро от малого до великого поднимается. Богатство мое приумножается. Расти моя деньга. Соберись мое добро в закромах. Дым к небу поднимается. Что попросила, все сбывается. Заклято. Еще раз. Нужда ушла, благость пришла. Как деньги идут от малого до великого, так и мое добро от малого до великого поднимайся, богатство мое приумножайся, расти моя деньга, соберись мое добро в закромах. Дым к небу поднимается, что попросила, все сбывается. И еще раз: нужда ушла, благость пришла.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 Старой майке своей, которую вы не одеваете. Майка, кофта, что хотите, хоть юбка. Старой одежде, которую вы носить не будете. Вот так крест-накрест, там узелком значит, завязали и отнесли под дерево. Оставляйте столько монет, сколько вам лет. Любые, один, два, пять, десять, без разницы. Можно разные. Оставляйте и говорите. Моя судьба обнов творит, а я откупаюсь. Отвернулись и ушли. Через три дня мед можете выкинуть и ну, смыть, и помыть эту емкость, естественно. Деньги положите на алтарь богов или себе в кошелек. Я ложу на алтарь фортуны. Но если у вас нет алтаря или вы не одни живете, не хотите, чтобы кто-то видел, значит, положить себе в кошелек у вас резко начнется обнов. Но еще раз говорю, эта чистка подходит, когда у вас вот раз и остановилась. Вроде было все хорошо, вы уже делали много ритуалов, делали на удачу, на как-то вот дела тормознулись. Запомните, основное количество населения Земли – это бездари, которые ненавидят всех подряд. Понимаете? Всех тех, кто хорошо живет. Они не спрашивают, Работает этот человек или нет, им пофигу. Поэтому как только у вас все хорошо начинается, ну, по крайней мере, лучше, чем у других, то начинается зависть, начинаются лишние разговоры, нервотрепка и тормозиться. Вот этот ритуал вам поможет во всех сферах ре резко сделать обнов, то есть обновить свою судьбу. Теперь пойду готовиться к интервью, потому что много вопросов накопилось. А теперь те, которые собирались какую-то херотень выставить и просто удивить мироздание какой-то хренотенью, я сейчас посмотреть бы, знаете, им в лицо просто <смех> многое бы отдала, чтобы глянуть на их рожи, кто будет смотреть их, этот хренотень после моего ритуала. Мне прям интересно. Я еще раз говорю Шариковым. Никогда не воюйте с профессором Преображенским. Никогда, если у вас нет знаний, интеллекта и мозгов, не лезьте туда, куда не надо. Знаете, это когда лиса заходит в курятник. Вот это тоже самая сцена, когда я захожу в YouTube. Вот все эти курицы, как начинает этот крик свой поднимать, но это, знаете ли, это их не спасает. Так вот, не хотите, чтобы леса лезла в ваш курятник? Значит, заткнитесь курицы и нечего там гаготать. Или гусы, гуси, или кто там вы есть, не знаю, сборище одним словом. Так что, дорогие друзья, удачи вам всех благ. И, конечно же, всегда будут те работы, которые не просто достойные, а на высоте, настоящие, нужные. И своевременные. Да, кудахтать, точно, извиняйте. Нехер кудахтать на лесу. Как говорится, в сухую. Всем удачи, дорогие друзья. И всех благ.